Во имя Отца и Северной Сибири, дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним воскресным днем. Вот. Мы сейчас только что слышали чтение, но я хотел немножко не об этом поговорить, но давайте костюмся этого чтения. Господь рассказал притчу Своим ученикам о том, как некий человек был должен правителю большую сумму денег, и тот а Осудив его, сказал, заберите его самого в рабство. заберите его жену, его детей и вообще все, что можно забрать, продайте и тем самым верните хотя бы часть того, что он должен. Но тот так сильно умолял его, простил его подождать еще немного. Господин понимает, вероятно, о том, что вот такой огромный долг он все равно никогда не сможет отдать. И поэтому сказал, да, отпустите его, И простил его, и этот человек, идя домой с этой радостью, что долго больше нет, встречает другого, такого же, как он, который должен ему во много раз меньше, но тоже должен. И не отдает. И тот на него повис и говорит, отдай мне то, что ты мне должен. Верни мне эти деньги. И тот так же, как буквально совсем немного времени, до этого, он тот говорит ему, я тебе отдам, ну, подожди немножко. Тот не захотев подождать, привел его к стражнику, показал вот эту вот расписную, наверное, бумагу, где он должен, и его посадили в темницу. Люди видели это, они понимали, что происходит, люди знали о том, что ему только что простили огромный долг. И они пришли к этому правителю и сказали, тот, которому ты простил огромный долг, тот взял того, кто должен, его совсем немного, и посадил в темницу. А тому нечем отдать у него жена и дети, которых некому обеспечивать, кроме него. И тогда этот правитель призвал своего вот этого э, отданного и сказал, «Ты раб лукавый, я тебе все простил. Не подобает ли тебе простить то, что тебе должны были, если уж нет чего отдать?» И после этого он посадил его в темницу, пока тот не отдаст весь свой но как бы он и не отдаст нам, то есть как бы по жизни единице, которые, по сути, как бы символизируют те самые вечные мытья, когда человек, жизнь заканчивается и он уже не может покаяться. А что, что можно подчеркнуть в этом, вроде все ясно, все понятно. Мы не прощаем и нам не простят. Мы грешим и потом будем отвечать, не покаяться, соответственно, время вечной муки. Все это мы все много раз читали, много это понимаем, но тут есть такой вот маленький нюанс, который на самом деле сегодня маленький, очень важный. Ведь Господь простил все, а потом отказался от этого прощения. То есть, если тот грех, который мы у Бога просим прощения, и Господь говорит, по молитве священника, нам грех этот -то отпущен, и если человек злоупотребляет своим может, но злоупотребляет, тем самым снова грешит, то и те грехи, которые были отпущены ему, не могут ли они нам вмениться опять в вину? Об этом стоит задуматься. Это не прямое указание как бы это, но разве на это не указывает это чтение, разве не говорит это об этом? «Был должен, тебе прости, но впоследствии, вследствие того, что ты Ведешь дальше себя снова неподобающе, и даже то, что было прощено, вменяется дальше. Вот примерно так можно верить эту ситуацию. Нужно быть очень осторожным, очень осторожным и внимательным к себе и другим, чтобы прожить эту жизнь. А поговорить я сегодня хотел, наверное, о таком о, о, важном аспекте нашей жизни – мне в последнее время неоднократно пришлось разговаривать на эту тему с людьми. Такое общее понятие – добро и зло. Как оно появилось вообще, как оно взялось? Как можно верить в этом мире, как говорят люди, когда вот войны, эпидемии, нечестные правители и многое много несправедливости? Умирает молодец, как это объяснить? В словом слове, разве мог Господь создать такой? сами по себе. Добро и зло те вещи, ну, как мокрые и тяжелое, там, горячее, твердые это разные категории, как их можно сравнивать. Добро, оно имеет сущность, а зло сущности не имеет. В темной комнате погасите свечу, выключите свет, не увидите много Но как только свет снова загорится, опять все станет видно. Отсутствие света и тьма, не сама по себе эти есть, а там, где нет света. И зло есть только там, где не хватает добра. Только таким образом. И изначально этого зла не было. Это зло появилось до создания человека. Первыми согрешили бесплотные силы, как мы знаем. Люцифер решил, что ему не нужен больше создать, что сам может говорить о своей безумной идее, легкую других бесплодных сил. Они были незринуты в преисподняях и стали демонами. Вот так появилось слово. И человек оказался не лучшим. Господь, как все видят, знал, что примерно так и будет, давая свободную волю. А человеку дал волю гораздо большую даже, чем э, бесплодным силам. И если, допустим, ангел согрешит, становится демоном, он обратно не может вернуться, то человек перешит и каяться. Мы очень сложные существа. Мы созданы по образу, по подобию Божьего. И самое главное отличие от всех остальных – это свободная воля. Наличие сознания свободной воли. Мы сами выбираем, как нам жить. Добро и зло оно постоянно присутствует у нас здесь. Мало того, на этой теме очень много спекулируют. Снимают фильмы интересные. Пишут книги. Вернее, сначала пишут книги, потом по ним снимают фильмы особенно, ну, фильмы, которые уже, наверное, старые, сейчас уже, как такие, как там всякие «Гарри Поттер», «Властелин колец», звездные войны», там, я вот привожу пример, нередко, у него есть интересные, ну, э, немногие, там целый аналог такой есть, в котором силы добра и зла воевали и никак не могли друг друга победить, и нужно договариваться. Добро и зло на весах. Много зла, а добро мало, плохо, а наоборот, тоже плохо. Лукавые мысли рождают подобные такие противостояния. Нельзя их сравнивать. И добро и зло, и они несопоставимы. Человек согрешил, и получилось зло на земле. А давайте вспомним, как согрешил. Что вообще, что на, нас отделяет, соответственно, от, от, от этого вот, всеобъемащего добра? Наверное, отсутствие покаяния. То, что человек, человек несовершенен, у человека много всяких изъянов после этого греха. Вот. Но тем не менее, с покаянием можно исправить Просто покаяние отпустить от сердца грех. Как Господь сегодня сказано, что от сердца своего отпустить. Да? Господь вошел в Идемт сад, сказано в деньги бытия, и сказал, а дами где ты? Ну не то, что У Бога нет наук, чтобы ходить. Многие там говорится о том, что он пошел, чтобы ну, типа, мыслить и говорить теми категориями, которые мы привыкли мыслить, которые нам понятны. И всеведец Бог знал не Адам, и знал в каком он состоянии, но задавая этот вопрос, он давал возможность Адаму что-то сказать. Он знал, что совершено грехопадение, что единственный, единственный запрет которые он нарушил. У нас запретов много. Всего сколько законов и просто социальных различных норм, мы их соблюдаем, какие-то нарушаем, к сожалению. А там всего один. Вот это не делаем, все остальное можно. Но это не значит, что, допустим, то, что можно, не оговариваясь. Например, там Господь не учил, отрывай бабочки, крылья. Там нельзя открывать, не ломай, там просто без надобности. И так далее и тому подобное. А вот наших детей нужно учить уже, что нельзя отрельные бабочки отрывать, что это больно, что это плохо. Почему? Потому что уже есть тот резьян, тот вероятный грех, который несет в себе маленький-маленький ребенок. Его нужно учить, это добру Адам и Ему учить не нужно. Они не совершали ничего. И запрет был только один. Вот это не трогайте. Само по себе, что такое плод с дерева сорвать и съесть? Нет. Вроде бы ничего, но в то же время Создатель сказал, что это не трогай. Ну, нарушил это. И вот Господь сказал "Дай мне вот здесь бы нашему братцу сказать, Господи, прости меня, дорогая, что я так сделал". я не знаю. Не надо копаться в себе даже, просто скажи, прости, достаточно этого было в тот момент. Но этот грех, совершенный первый грех, он настолько был разрушающим на души, первых людей, что э, не в состоянии человек покаяться. И вместо этого говорит страшное слово. Говорит, жена, которую ты дал мне, она дала мне плод, и я ел. Вместо того, чтобы покаяться, да, обвиняет Господа. Ты виноват, не я. Ты дал мне жену, и потому я согрешил. И если бы не это, я бы не согрешил. Мы ведь так примерно сейчас мы же так примерно говорим, когда нам нужно оправдаться. Мы находим причину. Мы находим какого-то козла отпущения. Примерно так мы и действуем. И Ева была не лучше. Ева тоже сказала, что он смей. Сказал мне, что мы будем как Бог. Поэтому я срывала плод с дерева. Сама Ева, Богу своему мадам. Но обратите внимание, когда люди.. Были изгоняемы, они снабжены были кожными одеждами, и, э, наверное, всем необходимым надо полагать для того, чтобы жить уже вне райских мужчин. Им было заповедано то, что ты в поте лица будешь добывать хлеб свой, сказал мужчина. И по-прежнему мужчина у нас добытчик защитник, и это главная функция. А женщина сказала, что ты в муках. Лучше И вот они выходят оттуда. И Адам не удалился от своей жены. Он только что, он уже осознал, прошло какое-то время. Он мог бы сказать, ну ты знаешь, я вот здесь, берегу, я, я сама к себе, я вот здесь буду калец, дальше жить, сколько мне нужно. Молиться там, нет, он не спрятался. Они продолжали вместе жить. Вместе. Человек, нужен человеку человек, мои существа социальные. Добро и зло, оно постоянно у нас рядом привлечет. Важно выбрать. Ведь Господь, понимая, что человек согрешит, не ужаснулся этой мысли, все равно создал человека. Значит, он понимал, что в этом мире человек воспроизведет зло, что оно появится здесь. Но, дав свободной воле человеку, он будет радоваться тому, что человек выбирает добро все равно. что он стремится к добру, стремится становиться лучше. Вот в чем смысл в этой жизни. А в этой жизни она, она настолько уникальна у каждого из нас, что ей можно радоваться бесконечно. В трудные моменты, когда человек начинает задумываться о том, зачем я живу, что мне делать. Стоит, наверное, вспомнить, вот мне на ум приходит маленький мальчик в осписи, который рассказывает взрослому, человек говорит, я каждое утро, начинаю с радости, я просыпаюсь и сразу радуюсь. И в простоте своей человек, не понимая, спрашивает, а чему ты радуешься? Этот мальчик-подросток, понимающий, смотрит на человека, потому что я живой. Достаточно того, что живой, уже можно радоваться. А то, что мы на своих двух ногах стоим и можем на этих ногах идти, то, что мы руками шевелим, они парализованы это или не предмет радости. То, что у нас крыша на головой есть, и у нас есть хлеб, чтобы поесть его сегодня и на завтра, какие-то перспективы, хотя бы, может, бы хотелось нам больше, но у нас, по крайней мере, есть возможность жить. Поводов для радости всегда много. И радость тем приятнее, тем э, больше, если мы созидательны живем, мы стремимся к быть Разве не радуемся, хорошему нашему нашим Разве он не оставляет приятных насадок у нас? Равно как нехороший поступок в душе христианина оставляет такой неприятный след человек, и нехорошо ему больше. Поссорился с кем-то. И гадко так вот, и уже как бы не знаешь, что делать. Прям потом маешься, сходишь а ж А уже прошло это. Нужно покаяться и стараться не делать дальше. Мы сложные существа. Но самое главное, то, что мы Божьи, мы стремимся к добру. Это важно. Если человек стремится к добру и хочет, желает ему спасения. Понимая свою немощь осознавая, Господь никогда такого человека не оставит. Просто важно наше желание и наше стремление. И Бог никогда нас не оставит. Бога нашего славу. Аминь.